Здравствуйте! ДАДЖАХАО! Это наш канал китайский бэйддва 2 ХАНЬЮ Сегодня мы учим китайский в безнях. Название "Гарди Дик ТЯНТЯН СЯНСАН. Давай начнем.